В сети появилась новая информация о новых сериях пятого сезона Леди Баг и Суперкота. Кота. Хей, всем привет друзья, с вами я Зульфат и именно сегодня в этом ролике я расскажу вам все, что нам слили за этот месяц. Этот ролик выходит благодаря тому, что вы набрали тысячу лайков под прошлым видео и я сразу же начал делать новый, я думаю алгоритм понятен. Как только под этим роликом наберется 1000 лайков, я выложу новый, поэтому обязательно подпишитесь. Подпишись на этот канал, поставь свой нуарский лайк, ну а я начинаю. И так меня не было целый месяц, но подготовка этого ролика заняла у меня довольно большое количество времени, как вы понимаете. Все из-за того, что я действительно получал новые сливы, однако лишь очень малую часть публиковал в своем телеграме, ссылка в описании. И как оказалось, это было верным решением, потому что некоторая информация оказалась просто-напросто фейковой. Начну, пожалуй, с самого интересного. Пятый сезон, третья серия, в сети уже давным-давно гуляет официальный синопсис к данному эпизоду. И сейчас я его зачитаю. Что если худший кошмар Леди Баг станет явью? Что если монарх сможет заставить к вами, которые знают адрес Леди Баг, привести его к ней? У несчастных маленьких существ не было бы выбора, кроме как повиноваться ему. А если монарх найдет, где живет Леди Баг, сможет ли она скрыться от него? Как стало понятно по этому синопсису, скорее всего, монарх действительно придет в дом к Леди бак, Однако, в таком случае, если он действительно будет знать, где она живет, мультсериал довольно быстро закончится. Поэтому, скорее всего, в данном эпизоде действия как-нибудь откатят. Ибо, если вражник знает дом, в котором она живет, он автоматически знает личность Леди бак, А этого допускать, ой, как нельзя. В принципе, судя по синопсису, серия будет действительно интересной. Повлияют ли события этой серии на всю линию сюжетную? Вопрос очень хороший. Ответим на него только когда выйдет сама серия. Да и вообще вся информация о новых сериях находится в наших телеграмах, Ссылочка в описании. И у нас, кстати, появился свой собственный чат, где ты можешь пообщаться, например, со мной и задать мне любой вопрос. Ссылку на чат тоже оставлю в описании. Ну а теперь перейдем к новым следствиям. Вам. Внимание, слив новых кадров, а точнее маленького фрагментика из новой серии. Еще больше таких сливов ты найдешь в моем телеграме. Итак, буквально недавно мы получили вот такую вот информацию. Она действительно интересная и ее очень много. Итак, например, вот такой вот персонаж. Мадмазель Дюбакаль станет новой учительницей в колледже Маринет. Если что, вот это она. Камень чудес Павлина будет действующим и появится в новых сезонах. В новых сезонах это значит еще и после пятого сезона. Да, многие меня спрашивают, будет ли еще какой-то сезон. Да, будет шестой и... Седьмой. И в данный момент команда сценаристов. Прямо сейчас работает над сценарием шестого сезона и старается сделать его еще лучше, чем пятый сезон, и насколько я знаю, без участия Томаса Астрюка. Потому что сам Томас Астрюк, когда писал пятый сезон, сообщил нам, что это последний сезон, над которым он будет работать в качестве сценариста. Стала известна информация о спецэпизоде о приключениях Леди Бага Суперкота в Бразилии. Про него я вам рассказывал уже два ролика подряд, поэтому я думаю вся информация так известно он выйдет в 2025 году нам просто рассказали что работа над ним идет довольно активно и успешно продвигается дата выхода данного спецэпизода еще очень-очень не скоро поэтому ждем в новом сезоне мы узнаем имя партнера мадам бюстье мадам бюстье кто не знает выглядит вот так она преподает языки и литературу в школе маринет дюбенчен ну а теперь давайте к более интересным сливам мы увидим Габриэля Агреста и после пятого сезона. Это вот этот слив. Означает, что даже если Бражника победят в пятом сезоне, Габриэль Агрест останется жив. И это просто неизменный факт. Это официальная информация, друзья, я вам не вру. И тут, возможно, все. Возможно, кто-то станет новым Бражником. Возможно, Брашник сам откажется от своих целей. Ну или же все-таки его реально победят, но оставят в живых. Именно об этом и говорили создатели пятого сезона. Именно к этому все и вело. Все вот эти битвы, которые мы с вами наблюдали в течение пяти сезонов, были ради того, чтобы остановить этого злодея. И вот мы получаем информацию, что данный злодей даже после событий пятого сезона останется в живых. Однако, только в образе Габриэля Агресса, ибо сценаристы в данном сливе рассказали бы нам, что он останется в своем привычном облике, то есть бражником. Но нет, они сказали, что мы увидим именно Габриэля Агресса, а не бражника. В новых сезонах конечно существует вероятность того что возможно они имели в виду и то и другое но все-таки я думаю что здесь э, присутствует какая-то конкретика в словах самих сценаристов но не будут же они просто так разбрасываться такими спойлерами в пятом, шестом и седьмом сезонах не будет музыкальных эпизодов. То есть таких, которых э, сами герои пели там или что-то делали. Ну, короче, музыкальных эпизодов не будет. И это очень хорошо, потому что меня в некоторых даже сериалах это бесит. Хотя, возможно, есть люди, которым нравится такое. Не знаю. Во вселенной Миракулюс в данный момент... Более трех действующих синтимонстров. Да, вот это действительно самый, наверное, интересный спойлер. Кто же они? И их три самые популярные догадки фанатов за эту неделю. Феликс. В принципе, я думаю, да, возможно, почему нет. Адриан. Адриан Синтимонстр, где-то я это уже слышал, и многие хейтились за такую теорию, но. Тоже почему бы и нет. И мама Феликса, Эмили. Ну, насчет Эмили тоже хз. Не знаю, в принципе, все возможно в пятом сезоне. Так сами сценаристы говорили, этот сезон будет просто крышесносным. Мы узнаем много нового, много будет разоблачений, раскрытия, победа над бражником и так далее и тому подобное. Именно поэтому я уже ничему не удивляюсь. И это отчасти плохо, потому что так мы не понимаем дезинформацию и не можем отличить ее от реальности. Буквально недавно в сети активно распространилась информация о том, что скоро мы увидим сериал Леди Баг и Супер Кот» в чиби-версиях. Однако вся эта информация оказалась фейковой, хоть и косвенно была подтверждена официально. В любом случае очень хорошо, что я не выложил эту информацию в свой Телеграм, точнее не в один из своих телеграммов дабы не распространить дизинфу в фандоме. В сеть слили арт-стикеры, на которых мы видим Адриана и Маринет из фильма Леди Баг и Супер Кот Пробуждение. Многие меня спрашивают в моем телеграм-чате Зульфата, когда будет точная дата выхода данного фильма? Отвечаю, что точной даты пока что нету. Однако есть очень интересный слив, тире теория. Примера, скорее всего, будет приурочена ко Дню Всех Святых. Он своего очередь, отмечается 1 ноября, поэтому на вопрос, когда ждать фильм Леди Баг и Суперкот Пробуждение, отвечайте именно таким образом, скорее всего, ко дню всех святых 1 ноября 2022 года, если что. Еще один слив. Если у мультсериала будут высокие рейтинги, команда сценаристов готова написать и 12 сезонов. Однако пока что это просто разговоры и об этом сами сообщили сценаристы. Поэтому это нет, это не теория, это реально официальные слова сценаристов Леди Баг и Супер Кота. Официально это будет известно только после седьмого сезона. Так что если у 5 будут высокие рейтинги, у 6 сезона будут высокие рейтинги, и у 7 будут высокие рейтинги, то они напишут 12. 15 сезонов. Это для тех, кто говорил, что Леди Баг скоро закончится. Нет, не закончится. И это очень хорошо. Обожаю Леди Баг и Супер Кота. Если ты тоже, поставь лайк прямо сейчас. Но если лайк уже стоит, то напиши комментарий, что ты любишь Леди Баг и Супер Кота. А еще напиши, кого больше. Леди Баг или Супер -кота. Вот я лично обоих одинаково. Ну а теперь насчет даты выхода нового эпизода. Примерная дата выхода нового эпизода назначена на 1 августа 2022 года. Однако, возможен перенос. Более того, это просто предположение, так что не нужно относиться к нему серьезно. Друзья, прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, а также на мой канал в Яндекс.Зене. Там тоже выходят ролики. Ссылочку оставлю в описании. Не забывайте про наш договор. тысяч лайков и новый ролик. Если хотите со мной пообщаться, залетайте в телеграм-чат. Но у меня на этом выпуск закончен. Спойлеров действительно было много. Надеюсь, оправдал ваши ожидания. Ну а с вами был я, Зуфат. еще увидимся. мои лунный свет реки. Надо все покажу как идёт, надо вот так Мой страх, мой враг, не курю за тяг Это был сиг-заг, но стоп, но враг В туман, туман, туман, килл, мои веки, лунный свет качает.